Респект, братан, я просто обязан предупредить тебя. Зима уже близко. Ты же понимаешь, что это значит минусовая температура, гололед, снеговики, день рождения Вуди Алина. И еще много того, что представляет для тебя опасность. Поэтому я дам тебе совет. Лучше не выходи из дома без крайней необходимости. Однако, чем же занять тебя дома? Ответ просто как Two plus two is four. Minus one last frequent. mess. игры. Компьютерные игры спасение для человечества. Пока другие мерзнут на улице, прожигают свою жизнь в офисах или на учебе, ты можешь почувствовать себя. Доминатором на острове смерти, повелителем динозавров, охотником на чудовище плейбоем, наемным убийцей, путешественником, твою мать Бэтменом или грозой тупых зомби, и даже чишкоголовым собирателем душ, или машинкой-футболистом. А если хочешь, что финским механиком-алкоголиком или хлебом. Ну и, конечно же, гангстером настоящим гангстером. Короче говоря, практически кем угодно. Компьютерные игры даже введу тебе такую возможность и у меня для тебя есть выгодное предложение. В честь недели стримов на своем канале я разыгрываю три подарочные карточки Steam на 1500, 750 и 300 рублей. На эти деньги ты сможешь купить себе ту игру, которую ты сам захочешь. Условия конкурса очень просты. Подпишись на мой канал на ютубе и оставь под этим видео комментарий какую игру ты купишь на выигранные бабки. Подпишись на мою группу вконтакте, поставь лайк и сделай репост закрепленной записи с этим видео. 4 декабря мы определим победителей. 1500 рублей на кошелек Steam будут разыграны среди комментариев под этим видео. 750 рублей будут разыграны среди репостнувших запись ВКонтакте. И 300 рублей будут разыграны среди тех, кто оставил лайк. Победители будут объявлены в отдельном видео на моем канале. Помните, братва, зима близко, не принял участие ты пиписка. Да уж, не немастак, я рекламные слога написать. Уж простите, братва, надеюсь вам понравится на моем канале. Я очень буду рад видеть всех и желаю, конечно же, всем удачи. А если проиграете, то не расстраивайтесь надеюсь вас останетесь с нами. Всем респект, с вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!